Так, добрый день. Первая глава прохождения спецоперации "Генагерои". Записываю стриплей, как мы проходим. Некоторые проходят по своему, ну, в принципе, у всех тактика более-менее одна и та же. Для прохождения нужно два свинца. Самое основное, знать, где это находится. И на репсе, на захвате второй базы. Пока приедут взводные, уже стараться три танка разобрать. Сейчас я расскажу вам, покажу, как мы это делаем. Я еду на солнце. Солнцеводное тоже. Двоем, три обита. Это была не совсем официальная поездка, поэтому я взял Бонни ну, технику Направо выяснилось позже Сейчас происходит. вы видите Вот Первый Свинц Убивает арту Я вам приближение сделаю И вы увидите, где находится В каких местах Первым делом Вот первым видите, автомобиль Слева И между автомобилем и этим В обтурай. Сейчас арта будет убита Все, арта убита убирается дот еще сразу за этим чтобы потом кто не достал так тем временем еще убирается дальняя арта вот уже убрана так я убираю доты тут отбивает базу время захвата в принципе еще позволяет так, второй синтез убирает боты. И уезжаем. Осталась еще одна арта слева. Сейчас я его уберу. Конечно, сини сбросают разные стороны. Так, вот, буквально вот, сломанные. Летят в воду. Вот третья арта. Убиваем. Вот так, еще сейчас осталось три танка. Вот, ребята. Захватываю базу И уезжают оттуда. Вот, я убираю один танк. убирает третий он стоит он не светится он стоит прямо углу камня вот видите он засветился в углу камня Всё, он убирает он умирает так и вот получается да приедутся паноса будет уничтожено три танка ребята проезжают и стреляют под дотам но ну, лучше всего поэтому стрелять доту потому что первого лучше не трогать так пока мы уже подготовили три танка разобрали сейчас разбираем офицера которые сломаны то есть закидываем по, не честно, по... В отеле ты ждать Поезжать нужно по дороге, на дороге. А на нас не все взводная отгибает базу первую так все осталось и два и танка сейчас мы разберем два танка пока Все, скучать не приходится. То есть помогаем ребятам еще а, уже остался один офицер Убираем. убираем, Я помогаю ребятам, заезжая на базу По пятнашке стреляю, чтобы не агрить на себя Закидываю дым и пошел взять я базу Сейчас они подъезжают И заход производится Все, ребятам помог взять базу и уезжаю к свинке так. еду по правой стороне сюда и помогаю еще отстреливать боту пока время идет в основном стараемся эти чтобы не доезжали до базы когда человек будет уезжать нет зводный пер... первый раз в игре Кобра, советский кобра, так что он в принципе так и не знает как еще правильно легко проходить он Вы должен был по воде площади, поехать искали все здание там, конечно, так, 4, 3, 2. все я уезжаю к линии и проскакиваем дымоем дым на продержимся я отправил вертолет. Он бросить он не, не могу. Дота нету, бутыл убиты, так что а я спокойно больше Это, конечно, спасибо. Но сейчас нам бы не помешала помощь. Есть же всегда так. То есть с правой стороной по воде. Сейчас стоит захват базы, где нужно будет заехать, взять точку. Заезжаю, стараюсь так 15-16 секунда, чтобы было. Потому что для чего это делается, чтобы ОБТ успели подъехать к все. Заезжаю, беру точку, идти на 10 секунду. Вообще отлично. И уезжаю, отбивать правильную точку. Весь его отряд. Обычно у нас линзи вот здесь нечего, и могу базу и отбить до приезда в БТ еще чтобы не захотели но туры не работают, так что обычно туры не стреляют, но туры не работают они Ну вот, ребята, ну, когда езжают, я уже открываю базу и убивают двоих противников О, со злотным. Я же говорил, он играет первый раз, так что он пока Пока едет, убивай ботом. Грубо время мы Играем. Тащим бой. Второй сервис. Видите, где Я стою, там отстреливаю. К21. То есть получается мы всех ботов разобрались здесь на этой точке, вот последнего бота как и следовало ожидать на месте нас встретил еще один вражеский отряд ребята отбивают базу вот тут уже осталось время у нас 30 секунд а у нас бота уже нет то есть в принципе мы разобрали всех ботов раньше времени ну все первую главу прошли Вторая глава. Вторую главу мы проходим на одно сфинкс, 3 обт и одна пятнашка. Сейчас скажу, почему сфинкс и пятнашка. Сейчас сами все увидите. 490 едет э -э, на правую точку и Челиком на левую точку Свинск убирает офицеров, и пятнашка держит третью точку мячами проходим таким планом быстро загрузка длинная не знаю почему в принципе ни одного главное что не лагает. мы провели вот. расследование и выяснили что за атакой на батуми стоял дуглас урайль я в на а не честно правую точку возглавить эту точку я особо не возражал Батуме бойцы дугласа увидели сейчас вам о чем покажу что магнус ты как нельзя кстати нам нужна твоя помощь Почему я еду один на браву? Потому что меня помогает. Единственное, что меня смущало, Сфинкс. подобные операции обычно проводит департамент. Сейчас он убьет а пару. нарушали мир и... Видимо, нападение на Батуми серьезно разозлило босса. Все, офицер, снайпер убрал. Один. Сейчас я простреливал. Вот он мне помогает, Синс отбивать точку. После того, как поемку убрал, он все спокойно Ребята на второй, на левой точке Отстреливают Пятнашка помогает тоже мне Ну, езжает держает вот Смотрите, свинц мне опять же помогает одежут э, чуть-чуть потому что оттуда выше поднимаешься стреляй снайпер на вилке наш в спрятал спрятан так я все мне ребята помогли точка отбита Нашка мы грантомечки высажены. Пон там же. Магнус, они прорывают правый фланг. Вот, приехал вот выехал, вот эти точку. Нашка держит, я держу точку. Свинск помогает мне и помогает отбивать вторую третью точку. пятнашка катува тоже получается разбирает они двоим все хорошо еще немного грантометчики начинают стрелять по ботам боты агрятся на них и как спокойно отбивается а вот еще по с левой точки тоже выстреливает отбивает я держу Я отъезжаю на 490, чтобы плашка с Синцем или отстрелять. Сейчас покажу дальше. Все, я уезжаю. я уезжаю больше буду тут нет дальше свинц едет подсвечивает арту видите где она стоит и убирает 1 и 2 бы не накрыла готовы огонь все еще офицеры умирает снайпер так, я еду наша поезжает я на 30 90 Ребята останавливаются. Здесь вот и буду стрелять по моему засвету. Я еду подсвечивать. Вот и буду стрелять по мне, ребята будут их разбирать. Снаряд. Все стреляют в на пистолеты но очень страшно Свинц добирает последних офицеров вот его кустики все арты металл я сделал дальше количество ботов но самое маловажное, старайтесь как можно меньше переезжать за правую сторону до Потому что вы ставите всех ботов на себя. А то есть так получается только... Сами те, которые засветились. Снайпер стреляет, рикошетик от меня. Один и второй. Но так как засвет маленький, я его не пересечиваю. Можно проехать чуть-чуть вперед. Я буду подсвечивать офицерам. Контакт. Вражеская техника. Работал газ. Ракета сбита. Пацаны стреляют. Энергия уничтожена. Сейчас засвечу. Снайпером. Вот один. А сейчас второго засвечу. Арты нету, потому что Свинского убил все сейчас еду. теперь осталось трех офицеров убить. И сейчас вам расскажу стратегию, как мы проходим быстро этих офицеров. Очень быстро. Я на 490 еду разворачивать. Я его разворачиваю. Он смотрит на меня. ребята он пятнашка разбирает его. пока он смотрит на меня я стараюсь его пулеметиком найти все он умирает и опять же самое важное здесь на 490 вот с правой стороны второй офицер так как я не тот самый не вижу ему зеленый ребята проезжают я стараюсь этих всех ботов на 490 держать здесь. Ребята вот расстреливают офицера, он уже повернутый. 15, 15, 15 разворачивает. Все, второй офицер умер. Я в этот момент, все, третий офицер у них свободный. Я в этот момент всех ботов пулеметиком, барабаном, агрю на себя. И вот ребята, получается, едут... И третьего офицера разбирает вообще без ботов, смотрите, они боты ни один не стреляет сюда. Ни один. Третий офицер уворачивается. И оттуда с обеих сторон вот все. все боты, которые должны поехать туда, они все вот возле меня. Я их отстреливаю пулеметиком. Вот так третий офицер. Брает очень быстро. И у нас еще остается 2 минуты 20 секунд. Да, ликвидирование мы уже справились. Ну, здесь нет. Так слышите, прием. Прием. Эй, не меня ищите Все играют по-разному. Играем 2 БТ, пятнашки и один свинс. Один Сфинкс едет убивает Орду Пятнашки, вертолеты и ботов, ну и ОБТ Держит точки Нам сообщили, что бывший начальник службы безопасности Клейбер Индустрий нарушил мирный договор и захватил Кварчили. Приказано как можно оперативнее отбить город и взять преступника живым или мертвым. Будьте осторожны и постарайтесь обойтись без напрасных жертв. Магнус, Я думал, ты мне объяснишь. Так, что я на сенсе на уезжаю. Сразу меня подставили. Готовлюсь к карте. Я Карта находится очень легко. Видите да по дороге. Сам Вас поезд. Упираетесь в линию. И ждете, пока Отоб... Убьет всех бот на Первой точке. Вот я упираюсь здесь и стою. Челик с пятмашкой, точка, один челик уезжает сразу, сейчас стреляются, он уезжает на следующей точке, подготавливается. Второй челик тоже уезжает. А, это первый уже становится здесь, возле камешка. Застреливает, так, я. Сейчас, что вы видели где рта. Сейчас убьет последнего бота, и вы увидите, где первый рта. Почему насильство? Насильство быстро убил рту, и... Уехал убивать вторую. Контакт. Вот оно. Противое. Я с кого-то выбираю. Все, уезжаю. Пока вертолеты вылетят, я уже. Челик едет на вторую точку. Правую. Параллельно еще отстреливая ботом на вертолеты так все так я еду за второй ртой сейчас вы увидите где она синд конечно машинка каждый камешек прыгает скачет обратите внимание, я обижаю по левой стороне точки спускаюсь вниз еще проезжаю Нам и вот она здесь становится этой точкой арта всегда стоит вот она. Все, второй арту убил Челик на правой точке. За камешком стоит. Тоже стреляет. Читмашка тоже помогает Чилика. Эй, хол! Зря ты приехал. Дуглас, не вмешивайся! Теперь Магнус наша забота. Ошибаешься! Он мой! Мне предстояло не только вырваться из окружения, но я не могу. Чилик появился самолет и я уже отстреливаю пока он еще долетает отстреливаю на свете его еще он долетает обычно там 91-92 тысячи у него уже остается самолет стреляется очень легко, берете его в прицел, И все и он просто не носует его хп Пока самолет спрятался, грубо говоря, минус 7000 тысяч, у него уже есть. Так, как чуть-чуть сломаны. Нужно выезжать прямо. Ну, получается, как-то еще накинуть. Человек тоже прячется удерживает точку положение за камешком эта пятнашка постоянно заезжает бывает одна бывает две заезжает. туда короче, чуть чуть неудобно оттуда Фёдор, своих бойцов. ну все в принципе точку удерживает сейчас вы увидите где третья я остановлюсь с правой стороны камня помогающие вертолеты Разобрать. По мне херячит самолет. 1000 есть. Противник укрепил оборону. Атакуйте Так, и вот третью арту. Ждем. Последнюю, сейчас я его уберу. И останется, в принципе, ерунда. Третья глава будет пройдена. Вижу противника. Вот третья арта. нету ну теперь помогаю ребятам биттерн самолет и боту. челики едут на третью точку удерживать нужно не забывать нажимать восьмерочку, потому что РКП очень быстро исчезает ну вот один челик становится с этой стороны Точки. я носился на этой же точке с вами помогаю надевать борт что периодически убивает от Осталось точку удержать на у нас остановились в этой позиции уже в принципе осталось сейчас еще 57 секунд и останется убить самолет и все я но очень легко таким макаром мы проходим спецопорации с первого раза бывают моменты когда еще задержка на первой главе, но в основном все с первого раза так, брейки, конвейки, вообще свои. Так, появляется самолет. Вот и все. Берем его прицел. И пошел. Пятнашки тоже берут вот отрицел. А, еще и вертолет сейчас вертолеты убьют вот А не колбасики полеты, нормально. У самолета 20 тысяч нету. самолет. Уже у него осталось 77 тысяч уже нету. Чащик 15-ки подключится, и мы этот самолет очень лицо разберем. Но опять мы сделали за 11. Просто легко, без проблем. Браво! Четвертая глава. Я обычно на катаве прохожу. Это, конечно, длинная такая, я не знаю У всех, не у всех, но у меня точно Семастьян. Себастьян Себастьян, да, уходи нас сады Морчали со своей базой Сливать, Потому что они а Выносят с одного луктора Такую шанс упускать было нельзя Себастьян Здравствуй, Магнус Не ожидал увидеть тебя живым Нагиадус. Я прикрою подлабию. Фризит. Фризит у всех я вижу. Вон сука колбаса. Надо справа и слева. Так, я на ковулях, сейчас выйдет два бедлика постараюсь их убить пятнашка убивает все окна, которые стреляют ребят, сейчас будет пятнашку вот сам -то выгорает подожди череп поджоги но самое тут основное это офицеры они бьются только ну, вилка с паилкой бьются нормально а этот а челик с арматой только в борт или взад пятнашки стоят, кошмарит. А, о вот, почему, видите, выстреливают. По окнам бьют. Мечки. Откуда могут еще стрелять? Себастьян, я хочу знать одно. Зачем? А ты как думаешь? Ты действительно верил, что я не знаю про твои дела в Батуми? Ребята Дугласа передали мне все, что нашли. Ты стал мешать нам. Верси все не смазываю окна. И обязательно было устраивать лестницы. В которых потому что тут Аптур Ильича тоже убывает. Жестный. Я бы с радостью. Но летит. ты пользовался слишком большим влиянием. А я не хочу воевать с собственной службой безопасности. Нет, Маргус. Тебя надо было уничтожить. Четировался из загуслия, его забрали. Остался Челик. Последний офицер. Но тут он превзошел даже себя. Видите, он, он не шьется. Шьется только взад. Взад башни. Двигатель и башня. окна, вон смертный, тоже же колбас минус полторы тысячи вот. туром вот минус две тысячи с половиной одним туром Все. Ну, офицер остался на семьсот пять, так что я уже откуда выезжать не буду Сейчас поеду по прямой там доты на горе самая и ее опасно тоже вот еще окно блин ну там еще не пила ребят тоже помогает пятнашка подъезжает сейчас видите эти доты Они выносят с одного тура. Вот прилетел адут. Ну я обычно еду правой стороной. Сейчас застречу доты сейчас видите, Застился, вот полетел тур. Вот три дота. Это отсюда не войдет. Тут арта кручи красный. будьте внимательны. Сейчас я пятнашка активирую. кто тоже с одного выстрела убивает так все доты убиты едем к воротам тоже опять нужно заехать активировать круг и уехать потому что арта прилетает сразу левый открывай. Чёрта раз и стреляется Расстреливать в рот очень долго Ладно иди. И один одному тяжело а так два, -два там как и они сразу ломаются Ветело от роты. Ну вот бывает, ничего страшного нету. в принципе, хп ворот. Ворота уже Жди. Осталась ерунда. По прямой сквозь дымы. Проезжаю. Быстренько проскакиваю. На бота внимания не обращаю вообще. Ну, все все уже, если ворота сломаны, то уже кого уничтожили боты все возрождается на горе. Вот вертолет и дот, самое основное. Вот дот. Вот вертолет. И вот дот получается надо убить. А он уже. В Теперь осталось где Сейчас я заеду, активирую. Сверху точка. Это нужно объехать и активировать ее. Перед тем ехать нужно треть нашу. Одна и сейчас вторая. Так, сейчас считаем, смотрим. Идет первый выстрел, сейчас пойдет. Первый пошел. Я жду, типа, спешите Первый, второй. И вот третий пошел. И поехал быстренько Раскочил, сейчас заеду. Активирую точку. Порта ботов поубивает. убивает. Останется парочка ребенка Это не нужно обращать Внимание, не обращаем вот на Заезжаем, активируем и выезжаем. расстреляла, осталось только два бота вот тех же она сейчас забьет второй стреляет уже его убили теперь осталось еще захватить точку сейчас орда убьет это Тайпа он стоит как раз в красном кругу ну сейчас только осталось захватить точку и все сейчас покажу три места где можно стоять артерия не достает осталось 13 секунд база будет захвачена времени у нас еще 4 минуты и все правильно вот Вы я остановился здесь накатали здесь мартус. арта не достает Надеюсь, больше не встретимся Машка становится, а вот здесь тоже отанится. Я был окружен, и надежды не оставалось. Почти. И еще вот там прямо. Нужна с правой Другой стороны вот прямо еще там можно остановиться, вот здесь. В просто выжить и все И рта не достает, то есть в принципе нормально. Вот так мы проходим. Спецоперация, герой. С первого раза. Тихонько, спокойно, без нервов вообще. Понравилось, ставим лайк, кому не понравилось, ставим дизлайк. В принципе. Мы подписываемся на канал. Видосики буду делать в любом случае, хотя стримеров очень много. Я как бы не стример, просто делаю видео по своим ошибкам, потому как все в игре уже было, стараться пройти. И облегчить ваши старания. старания. Все. Спецоперация пройдена.